Всем привет, с вами Даник. Вас приветствует канал КДФан. Сегодня я покажу, как сделать модерацию комментариев для видео. Итак, для чего эта модерация, комментария нужна? Вы пиши пишите комментарий, и он не показывается другим пользователям, пока автор видео <coughs> его не примет, или удалит, или помечет, как спам. Еще там есть такие комментарии, там на английском какие-то. Ну, у меня на это видео было. И я видел, помечен помечено системой, комментарий был в спам. Сейчас, если вы не сделали, ну да, надо. добавить видео, выбирайте видео, и там настройки, и там выбирайте там комментарии, и будет у вас все. мы ставите одобренные. Если вы это не сделали, давайте сделаем. Вот это видео, ну, к примеру, нажимаем информация и настройки. Ну вот тут уже выбираем расширенные настройки. И у вас тут будет, если вы ничего здесь не изменяли, разрешите комментарии, ну, порядочить как, ну, на ваш вкус. Вот, одобренные, у вас будет все. Выставьте одобренные. Итак, сохраняем и все. Если вы это сделали, то у вас все будет работать. Итак, для проверки я зайду со старого канала. Напишу одно комментарий. Просто. Оставить комментарий. У меня, он пока... У меня он тут показан. Ну, давайте посмотрим, кто видит автор этого видео. Да, он не видит этот комментарий. Как его принять? Вы заходите, нажимаете на свое лого канала Творческая студия. Сообщество. Комментарии. На рассмотрение. Вот. Заходим. И вот тест для YouTube. Мы можем удалить, пожаловаться. Заблокируем пользователя И вот Помечен системой Ну вот она рассмотрели Вы выбираем сюда Сообщите спаме или разрешите Разрешим Сейчас мы проверим Комментарий появился Это не то Господи не то Вот, проверяем. Да, комментарий доступен для всех. Всё. Всем пока, с вами Даник и канал КДФан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаю всем хорошего успеха. Всем пока-пока. Пока. пока, пока.